Ты знаешь, даже псы бывают тоже разные, там, скажем, какой-нибудь питбуль. Ну ты, блин, не врежешь ему <сíck> <сíck> слишком, Слишком опасная псина. Вот Кадыров он даже не такой, понимаете? Это еще такая: это такой пес, который. Ну, не питбуль, вообще не питбуль, и даже не кавказская овчарка. Чей, разве все, что я сам купил, не должно быть в больнице? Ответ с улыбкой: у нас много чего должно было быть. Но не все так, как показывают по ЧГТРК. <смех> Уже кажется, что ну, это какая-то обычная жизнь. На самом деле нет ничего подобного. В этих странах ты ну, тяжело себе такое представить. Если тебя будут оскорблять, тебя там будут пытать, здесь ну, ты опять-таки, не исключено ничего. Везде могут быть какие-то случаи а, вопиющие. Но ты здесь, если такое произойдет с тобой, не дай бог, ты можешь добиться справедливости этих людей привлекут к ответственности. Хотя я никогда еще пока не сталкивался с ничем подобным. Это правда, многие проходят через это. После операции к тебе подходят, просят деньги за наркоз и за все остальное, даже женщинам, которые ножницу подают, оперирующему должен заплатить. Это подтвердит любой житель нашей республики, который сталкивался с этой боль... здравоохранительной системой. Кто либо сам лечился, либо кто кого-то из родственников а... лечил в этих больницах. Это вообще, понимаете, это, это настолько как бы прогнившая такая система. И она, она не лечится. Там, не, там нужна не реформа, там нужна революция полная. Это полностью нужно все, всех вот этих... А руководителей, сегодняшних всяких главврачей там и так далее, всех их нужно массово убирать, на их место ставить совершенно других людей. Нужно жестко пресекать любые проявления э, этой коррупции, чтобы показать, что это прощено не будет. Только так нужно это все как бы исправлять. А люди э, уже привыкли к этому. Вы поймите, что это, эта система, когда она годами существует, человек не привыкает, и он уже думает, что это, ну, это норма. Он думает, что это нормально, ну но как тебе же, ну тебя лечили, ты поэтому заплатил, все как бы верно. Ну тебе же операцию сделали, он, он же там что-то, значит, какие-то расходные материалы же там были, он должен за них, значит. Понимаете, вот, вот так вот люди. И здесь вот очень важно не путать, есть реально какая-то а, оплачиваемая часть, да, как, например, стоматология, допустим. Причем какая стоматология? Когда ты себе там хочешь отбелить зубы, поставить себе там имплантант какой-нибудь, да, разумеется, ты за это платишь. Это вот платная медицина. Но когда ты приходишь с конкретной болью в зубе, и тебе, значит, смотрят и говорят, зуб надо удалять, потому что там уже все, и за вот это вот удаление у тебя деньги брать не должны. То есть это уже. А как бы скорая медицина, которая должна оказываться человеку в рамках его а, страховки, если, если в государстве существует страховая система. Если нет, если все эти услуги оказываются государством, опять-таки это должно быть бесплатно. Врач за это должен получать зарплату, которую он и так, кстати, получает, но почему-то еще с людей берет деньги. Вот как в Европе в основном устроено. Здесь у тебя есть страховка. В эту страховку входят конкретные услуги медицинские то, что в эту страховку входит, ты за это ничего не платишь. Если у тебя страховка такая, что ты платишь какую-то часть, а за там, остальное за тебя страховка, такие варианты тоже есть. То да, опять-таки есть вот это. Но это касается тоже не вот этой скорой какой-то. Если у меня вот проблема, я сейчас пошел э, в здесь это как вот как у нас вот девятая гор больница приемная. Вот здесь есть такая это отдельная какая-то, типа скорой помощи. Ты приходишь туда, и вот если у тебя, тебе реально нужна срочная помощь, у тебя температура, там головная боль, что-то там у тебя в, в животе, ты за это ничего не платишь, тебя осмотрят, возьмут все необходимые анализы, сделают, пропишут там тебе что-то, если надо прооперировать, очень быстро прооперируют, в общем, окажут тебе всю необходимую помощь первую. Но какие-то там плановые, типа, знаете, вот, лечение, профилактические какие-то действия, вот это все, разумеется, уже будет либо в рамках твоей страховки, смотря какая она у тебя, а, в странах, где существует система страх, а, медицинского страхования, в тех странах, где ее нет, где государство оплачивает, там ты будешь из своего кармана а, подобное делать. У нас же, у нас все вообще, у нас нет, я же говорю, люди к этому привыкают,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 У вас крепкие нервы. Хотите проверить степень оптимизма и крепость нервов? Езжайте в Чечню и лечитесь. У нас незабываемые впечатления вам будут обеспечены. Баракалахуфикум, братья. Когда меня оперировали в Чечне, я спросил у врачей, разве все, что я сам купил, не должно быть в больнице? Ответ с улыбкой. У нас много чего должно было быть, но не все так, как показывают по ЧГТРК. Забавь. Смелость Кадырова ⁇ это смелость собаки, которая чувствует за спиной хозяина и кидается на кого он скажет фас. Если вырезать если вы, если врезать псине э, команым ботинком в морду, пес поджав хвост бежит к ногам хозяина. Ты знаешь, даже псы бывают тоже разные. Там, скажем, какой-нибудь питбуль. Ну, ты, блин, не врежешь ему путинком, <смех> слишком опасная псина. Вот Кадыров, он даже не такой, понимаете, еще такая... это еще такой пес который, ну, не питбуль, вообще не питбуль, и даже не кавказская овчарка, <смех> это другая порода, это скорее даже не порода, <смех> это, это такая дворняга, которой с удовольствием хочется да, <смех> врезать морду. سأمنح رجس الصيوني انتظريني انتظريني يا قديس سدود.